Приступили мы с Мигелем ко второй части кухни, снял я уже дверцы и уже успел разобрать одну полку и вот ее стал реставрировать, то есть здесь все очень печально, все шпаклюем, все затираем. Вот эту часть, то есть вот, в принципе, сама шухлядочка-то она нормальная, но вот уже где-то тут типа прогнила, но я вот все зачистил. Сейчас покроем белым клеем, зафиксируем все, ну и будем дальше продолжать. Так что вот так вот, друзья. Что хочу сказать? Вот то, что показывает по интернету за день, вы можете перекрасить кухню. Все это ерунда и бред дикой кобылы, да? Ничего быстро не бывает. То есть, чтобы сделать, наверное, не, покрасить, а быстро за 5 минут можно. Вообще не проблема. Но чтобы было хорошо и качественно. Надо повозиться. Да? Механичка. Мик, кость-кость. Да, да, да, да. Он самый главный работник. А-та-та-та. Та, та. Ну, так что продолжаем мы работать. Чуть позже опять включусь. Да, Мигусь. А это молодец, а это и хороший.